Доброго времени суток, с вами опять Тигр Черноусов. Приветствую вас на страничке заключительного урока. Сегодня я поделюсь новостями, которые произошли с нашим тренингом и скажу о бонусах. Итак, 5 декабря ровно в 4 часа утра практически сервис Galapart одобрил мой тренинг в качестве своего продукта. Они его наконец-то активировали. После тщательной проверки, анализа, советов, что нужно исправить и убрать. Итак, продукт готов. Для чего же я сделал продукт на глопарте? Цели было две. Для того, чтобы, когда я открою доступ к этому тренингу для всех, не принимать платежи руками. То есть это я делал только для тестовой группы. Это занимает много времени. Почему я выбрал Глопард? Тут все просто. В Джастклике у меня нет возможности подключить платежные системы в таком объеме. То есть людям бы приходилось переводить деньги только там на Яндекс. Не всем удобно. Квартипей мне не нравится, как высылается продукт после оплаты. В Глопарте колоссальное количество платежных систем, все они хорошо работают и продукт после оплаты высылается быстро и просто. Второе, ради чего я регистрировал тренинг на Глопарте, может быть даже самое основное, это для того, чтобы сделать для тренинга партнерскую программу. Я сделал партнерские отчисления в 75% от ваших прямых продаж. Если вы считаете мало, то вы можете получать и 90% отчислений, если вы именно продаете. То есть ставки динамические. То есть после первой продажи процент партнерских отчислений увеличивается до 77, после второй до 80 и так далее. Если вы 5 раз продали тренинг, то вы начинаете получать 90% от цены тренинга. А тренинг заявлен 1437 рублей в связи с комиссией Глопарта цена его для покупателей будет 1497 рублей ну, почти полторы тысячи я сделал также двухуровневую партнерку то есть если с вашего одностраничного сайта люди подключатся к партнерской программе и тоже примут участие в продажах то вы будете получать 10 процентов продаж ваших партнеров Сейчас двухуровневая программа работать не будет. Объясняется это все легко и просто, потому что наш ну, типа одностраничник выглядит вот таким вот образом. Вот, вот так. И здесь нет возможности подключиться к партнерской программе этого курса. И на самом Глопарте вы не найдете этот товар в списках продуктов глопарта, Потому что я специально не поставил галочку отображать в каталоге. То есть этот товар видят только партнеры вы можете задаться вопросом зачем такие сложности Игорь. я вам отвечу я не хочу чтобы этот продукт продавали все подряд но во всяком случае на первом этапе пока он все таки еще не до конца с моей точки зрения доработан пока у него даже нет нормального продажника продавать его будут только те люди которые прошли этот тренинг до конца то есть вы люди которые Сейчас смотрят заключительный урок. И вот здесь, сразу же под видео, вы увидите ссылку на партнерскую страничку. Если вы по этой ссылочке пройдете, вы сможете стать партнером этого продукта. Сервис вам сгенерит вашу партнерскую ссылку на тренинг, и вы можете ее начинать рекламировать. Ну, как это делается, вы уже знаете. Принимать решение рекламировать этот тренинг или не рекламировать это ваше личное дело. Но я думаю, что если вы дошли до заключительного урока, вы понимаете, что тренинг ну, с моей точки зрения ну, во всяком случае честный. Возможно, местами не совсем качественные, но честный. В него было вложено достаточно много сил, времени и, с моей точки зрения, души. Поэтому, если сравнивать с многими продуктами другими, которые продаются через лоопард, я тут старался никого не обманывать. Ну, надеюсь, вы это тоже почувств опять же на страничке заключительного урока вы как финалисты найдете бонусы вот на данный момент бонусом является тренинг по вайберу который я вот записал недавно не рекомендую вам его использовать именно для продвижения партнерских продуктов но для того чтобы начать пользоваться вайбером понять как это все классно и красиво я вам рекомендую Итак, друзья на этом все подключайтесь Партнерки тренинга, получайте свои заслуженные отчисления, рекомендую, конечно, этот тренинг продавать людям, которых вы знаете, людям, с которыми вы общаетесь в социальных сетях, людям, которым вы можете сами ну, тем же голосом рассказать об этом тренинге более подробно. Ну, например, больше, чем на первой страничке, который является продажником. Вот так вот она простенько выглядит. Когда наш тренинг зафиналит ну, побольше людей то есть сейчас вот 5 декабря из 60 человек зафиналили четвертый урок только 21 человек то есть когда большая часть тестовой группы зафиналит скорее всего я сделаю какой то более интересный продажник либо вот здесь же на этом же продажнике внизу сделаю кнопочку э, с переходом на страничку партнерского продукта для того чтобы сразу же всех кто знакомится с тренингом могли к нему подключиться взять партнерскую ссылку если вы решили продавать продукты возможно решите рекламировать вот этот вот тренинг по партнеркам который я написал так большое всем спасибо всем удачи до свидания